Здравствуйте дорогие наши подписчики, наши друзья! Сегодня мы поговорим по поводу феморопластики или пластики внутренней поверхности бедер. Мы с вами говорили по поводу бодилифтинга, по поводу наружной поверхности бедер, по поводу глютопластики или это пластика ягодиц, обдоминопластики. Сейчас мы поговорим по поводу подтяжки именно внутренней поверхности бедер. Достаточно распространенная тема, ну, нельзя сказать, что она настолько популярна, насколько увеличивающая мамопластика, но тем не менее, при похудении эта кожа действительно плохо сокращается в области внутренних поверхностей бедер и требует какой-то либо коррекции. И там есть тоже жировые ловушки, которые при поправлении собираются и требуют тоже коррекции хирургической. Итак, вопросы, которые вы задавали, я буду сейчас на них отвечать. Можно ли делать феморопластику при варикозном расширении вен? Нежелательно. Желательно вначале сделать венэктомию. Флебэктомии сейчас современные есть, либо лазерная, либо радиоволновая абляция вен. И уже потом делать феморопластику. Через какое время после резкого снижения веса можно делать подтяжку бедер? Любые пластические операции... На теле, на лице нужно делать тогда, когда вы стабилизировали свой вес. Вот вы похудели резко, но если вы потом наберете вес, то, к сожалению, изменится результат операции. Вы опять похудеете еще больше, там опять где-то кожа может подвиснуть. Поэтому стабильный вес стабильный результат нашей операции. Хотелось бы сделать сразу все одновременно. Пластику живота, внешние и внутренние поверхности бедер, возможно ли это? Ну. В принципе, если объем операций в области живота и бедер небольшой, то совместить можно. Мы исходим из принципа, во-первых, поменьше раневая поверхность, а здесь достаточно большая площадь раневой поверхности. И плюс не более 5 часов под наркозом, не более 5 часов самого операционного времени. Если объем вот этих вот операций укладывается в это, то без проблем можно сделать. Но мы, большей частью, рекомендуем все-таки разделять на этапы. Вот, допустим, внешние и внутренние поверхности бедер, ну, допустим, можно сделать одновременно, потому что вы будете носить компрессионные штаны как раз в области бедер. Потому что, если мы еще делаем живот, вам еще надо носить компрессионную грацию и пояс. Ну, вы затянуты со всех сторон, это, ну, в плане реабилитации достаточно сложновато. Дальше. Как долго сохраняется эффект после операции по подтяжке бедер? Опять же, если стабильным остается вес, результат операции остается практически на всю жизнь. Он не меняется. Ну, может быть, лет через 30-40, когда вся кожа станет более атрофичной, там какой-то избыток может появиться в области внутренних бедер. Если нет, то это результат на всю жизнь. Сделала подтяжку уже полгода назад. Кожа на ногах стала резко реагировать на температуру. Насколько это нормально? В плане полугода это нормально. Пока восстановится чувствительность и иннервация, такое может быть. Обычно это в течение года. Иногда до двух лет могут быть такие, так называемые, парастезии. То есть это нарушенная чувствительность. Насколько большие будут швы после проведения феморопластики? Есть несколько вариантов феморопластики. Первый вариант, когда избыток кожи не выраженный, Тогда мы делаем разрез прямо в паховой складке и она переходит в под ягодичную складку. То есть только в глубине складки. И мы подтягиваем внутри бедра. Но бывает очень выраженное похудение и очень большое количество кожи. Тогда мы иссекаем кожу и подтягиваем вверх и внутри. То есть тем самым мы... Сейчас попробую нарисовать. Ну вот, допустим, наше бедро, вот то, что я заштриховал, это мы убираем. То есть это внутренняя поверхность бедра, вот колено, вот подколенная ямка. То есть первый вариант, когда иссекается только вот эта вот верхняя часть, вот, и мы подтягиваем кверху. И второй вариант, когда мы еще иссекаем вертикальный компонент. Вот тогда рубец доходит практически до уровня колена. Вот. Ну, до тех пор, пока есть избыток кожи. То есть после этого остается рубец вертикальный, но он находится в середине, в середине бедра. И в складке, в паховой области, там его найти невозможно. Это первый, это вот второй вариант операции. Так, как долго длится операция? Первый вариант операции при минимальной подтяжке длится где-то часа два, второй где-то три с половиной-четыре часа. Как проходит реабилитация после феморопластики? Ну, проходит так же, как после любых операций на теле. Вы носите компрессионное белье, не занимаетесь спортом месяц, не моетесь, ну не моетесь это относительно, не мочите повязки, швы где-то в течение семи дней. Рубцы на конечностях заживают хуже, чем на лице, чем на молочных железах, поэтому уход за рубцами после этих операций чуть дольше. Какой максимальный объем можно убрать операцией по подтяжке бедер? Подтяжка бедер – это операция, которая не убирает избыток объемов, а не убирает избыток веса. Она формирует, улучшает контур тела, поэтому. Не ожидайте, что вы похудеете на 10 килограмм. Мы взвешиваем <coughs> те лоскуты кожно-жировые, которые мы удаляем. Ну, максимум я удалял где-то по 200 грамм с каждой стороны, то есть это ну, 400 грамм. Э, больше можно там с липосакцией убрать, избытка объемов и соответственно веса, чем с пластикой. Потому что пластика чаще всего это подтяжка кожи жировой клетчатки, там уже остается маленькая прослойка, поэтому и весит оно немного. Пу -пу -пу -пу. как проходит реабилитация, это я уже ответил, максимальный объем. Как определить, что нужно делать подтяжку бедер, а не просто липосакцию? прийти на консультацию к доктору. Только пальпаторным методом доктор может определить, там есть избыток жира, который можно убрать, или это дряблость кожи. Вот пинч-тесты, тесты на эластичность с подтягиванием кожи дают хирургу возможность принятия решения об объеме операции. Уйдет ли целлюлит после подтяжки бедер? Ну, что касается внутренней поверхности бедер, то там целлюлит как раз меньше всего виден. Но, тем не менее, если мы все-таки создаем натяжение, то та дряблость кожи, которая при целлюлите более видна, целлюлит более заметен при дряблой коже, да, становится более натянутой и, соответственно, целлюлит будет менее заметен. Как проходит операция по феморопластике? Какой наркоз нужен для этой операции? Для этой операции, для любых операций на нижних конечностях, мы тут уже можем варьировать разными видами анестезии. Это либо общая анестезия, когда вы спите, ничего не чувствуете, и либо это проводниковая анестезия, то есть когда делается укол в область спинного мозга, в область канала спинного мозга и обезболиваются полностью ноги. Вы не чувствуете никакой болезненности в области ног. Но даже при этом варианте, когда мы проводим проводниковую анестезию, это либо спинномозговая, либо эпидуральная она называется, все равно создается легкая седация, то есть пациент не должен присутствовать на собственной операции. То есть мы создаем такой легкий приятный фон, чтобы пациент поспал. Так, читала, что можно делать подтяжку бедер мезонитями. Как вы к этому относитесь? Ко всем нитям я отношусь отрицательно, кроме тех, которыми я шью кожу. Мезонити это нити, которые просто проводятся в толщине кожи, якобы создают каркасный эффект. На лице еще можно обсудить какую-то легкую степень каркасности, хотя это нам потом очень вредит. Мы пластические хирурги не любим этот фиброз, который остается, потому что при нем нам сложно потом сделать хорошую правильную операцию. На внутренней поверхности бедер говорить о том, что эти нити что-то создадут. Вы просто выбросите деньги на ветер. Да, единственное преимущество, но зато без наркоза. Да, вы без наркоза выбросите деньги на ветер. Ну, я не вижу абсолютно никакого смысла в нитях на внутренней поверхности бедер. Расскажите, зачем носить компрессионное белье после операции? Это же очень неудобно, все стягивает, ощущаешь постоянный дискомфорт. Есть много... Причин, по которым мы рекомендуем носить компрессионное белье. Первая причина. Создается полость. Мы иссекли кожу, мы ушили, там небольшая, но полость есть. Для того, чтобы эта полость срасталась, нужно на нее давить. Это создает компрессионное белье. Вторая причина. Это э, удерживание кожи. Если мы не сдерживаем кожу, то отек ее сильно растягивает, и вам будет болеть от отечности. И третья причина, это мы за счет сдавления сдерживаем, чтобы рубец оставался косметичным. Первое время, пока идет основное формирование плотности рубца, этот месяц, вот как раз этот период времени должно все хорошо быть сдержано. Поэтому белье очень нужно, несмотря на то, что дискомфортно, но носить его нужно. Спасибо за внимание!